Но какая-то какая последовательность все же должна быть в поведении. Смотрите, Макрон, с одной стороны, осуждает э, войну, он называет Путина агрессором. С другой стороны, он говорит, он выступает и говорит о том, что Украине в ЕС рано. Он говорит, э, и Зеленский об этом говорил тоже, что он предлагал ему сдать вопросы, касающиеся суверенитета Украины, для того, чтобы договориться с Путиным, вступить в каких-то вопросах, чтобы Путин мог сохранить лицо, я цитирую. Это странное желание. Человек... Э, Просто разъебошил полстраны, а мы ему должны, ну, правда, честно, а мы ему должны дать сохранить лицо. Пусть ну, вот Путин разъебошит вторую половину, да? Ну, вы можете остановить Путина другим способом? Ну, как Поймите меня правильно, я не становлюсь на сторону а, Макрона. Я хочу, чтобы вы поняли его логику. Вот что для вас важнее, люди или земля? Ну, важнее и люди, и земля. Но ведь за два месяца у Путина не было больших успехов, как мы видим. Да, Да, он расстрелил страну, но больших успехов у него не было. Он получил то, что он хотел. Сухопутный коридор в Крым, он почти вышел на границе Луганской области. И не исключено, что выйдет на границе Донецкой. Ну, я не могу сказать, что он не достиг никаких успехов. Ну, зачем? Вот Давайте посмотрим объективно. Вы предлагаете не воевать за свою страну? Я это не предлагаю. Я предлагаю понять логику Макрона и не выступать с позиции, что он идиот и предатель. Просто поймите, что это некая другая альтернативная логика, ее тоже нужно понять. И в рамках этой логики он, в общем, достаточно последователен. Для него так сказать, безусловный приоритет это жизни людей. Если он завтра добьется прекращения огня на любых условиях, люди перестанут гибнуть. А дальше, так сказать, если это будут переговоры, которые будут тянуть 30 лет, это хорошая плата за то, что люди живые будут. Они вырастут, они женятся, они родят детей, они проживут какую-то интересную, так сказать, содержательную жизнь. А так их не будет, их закопают и все. Потому что мы боремся за землю. Нет, не за землю. Которая уже давно, так сказать, превратилась просто в одну огромную яму, в которой ничего нет. Посмотрите на Мариуполь, посмотрите на все остальные города. Украинское общество настолько сегодня травмировано тем, что произошло, что в большинстве своем оно не настроено на мирные переговоры я, и на, я, и на я, уступки я, по простите, суверенитету. Я, я абсолютно на стороне этого самого украинского общества, которое готово драться до конца. Я в данном случае хочу показать вам, что Макрон придерживается другой точки зрения, и эта, эта точка зрения не определяется низким уровнем его интеллекта как вы пытались э, э, сформулировать это изначально. Не боже упаси, не они, низком интеллектуальном. Он же вроде не человек, зачем он так себя ведет? А, э, Любые любое предложения могут быть сформулированы же не только низким интеллектом, они каким-то интересным могут быть продиктованы, ну, какими-то э, какими факторами, о которых мы И даже не подозреваем. Правильно? Вы, вы даже не представляете, насколько э, Европа действительно живет в несколько других ценностях, чем, скажем, Украина или, да, или тем более Россия. Здесь совершенно стерлись у политиков различия гендерные. Понимаете? Бывает, что женщины в европейской политике ведут себя намного более мужественно, чем мужчины. И Макрон, кстати говоря, ярчайший пример этого. Вот. Ну, я, если вот попытаться нашими с вами так сказать, ценностями разговаривать, я могу вам сказать, Макрон трус. Это вот в логике нашей, вот как мы ее понимаем, он себя по-другому позиционирует. Он трус. Он трус, он боится конфликтов. Он рассказывал всем, что он сейчас будет долго разговаривать с Путиным и убедит его. А в результате Путин его убедил. Потому что он тряпка, слабый человек. Его выбирают медом исключения. Потому что все боятся, так сказать, Мари Ле Пен и голосуют хоть за кого-нибудь. Вот его, так сказать, выбрали в качестве этого так сказать, компромиссной фигуры, которая всех устраивает. А как всегда, компромиссная фигура, которая всех устраивает, на самом деле пустое место. Так оно и есть. Я бы место как президента Франции его жену бы избрал, а не его самого. Наверное, было бы толку больше. Но это вот я вам говорю открытым текстом, как я такой же, как вы, совок, думаю. Понимаете? Но они думают по-другому, и это нужно уважать. И вы же хотите помощи получить. А не осудить Я их не... и не вывести их на чистую нет, воду. Нет, нет, нет. Это ну, вот, не об на, на их позицию. Они другие. Они думают иначе. Они другую жизнь прожили. Лишенную тех страданий, и мучений, лишений, которыми прожили мы да, в Советском Союзе. Они, так сказать, будут возмущаться, если бензин вырастет. А мы этого и вы не заметим. Да? Если, так сказать, утром не будет свежего молока в молочном магазине, то это будет большая трагедия. Они как, другие. как изменится жизнь ну, Европы с вашей точки зрения привык? Они войны, жили, они ее заработали. Мы там все искали истину, а они тем временем трудились и построили себе, так сказать, очень комфортную жизнь. Они хотят, чтобы мы у нее из-за своих разборок отобрали эту жизнь. Это их жизнь, они ее, так сказать, любят, она им нравится. Они не хотят от нее отказываться из-за того, что где-то там один мудак напал, так сказать, на других, так сказать, несчастных.